Соединяем 120 грамм муки, 15 грамм разрыхлителя, 4 столовые ложки какао и все вместе просеиваем. Просеянную смесь отставляем. 7 яиц разделяем на белки и желтки. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до густых пиков. Продолжая взбивать, добавляем желтки по одному. Затем 200 грамм сахара. Взбиваем около 3 минут. Постепенно в три приема вводим сухую смесь и аккуратно перемешиваем. А пока ставим разогреваться духовку до 170 градусов. Тесто замешивается очень быстро. Мне нравится в этом рецепте, что желтки вводятся в белковую массу и их не нужно отдельно взбивать с сахаром. Это упрощает процесс приготовления и количество грязной посуды. Делать несложно, а в итоге получится очень вкусный шоколадный торт. Разъемную форму диаметром 25 сантиметров смазываем сливочным маслом. Выливаем в нее тесто и отправляем в разогретую духовку где-то на 40 минут до сухой шпажки. Достаем из формы. Пока торт остывает, делаем шоколадный крем-чиз. Для него нам потребуется 200 мл сливок жирностью 33%, 250 г сыра маскарпоне, 3 столовые ложки сахарной пудры, 1,5 столовые ложки какао и 15 г ванильного сахара. Соединяем сыр, ванильный сахар, сахарную пудру и сливки. Взбиваем миксером до загустения крема, около минуты. Важно не перевзбивать, так как сливки могут расслоиться. Добавляем какао. Чтобы оно меньше пылило, перемешиваем ложкой, а затем несколько секунд миксером. Как только вся масса соединится, прекращаем взбивать. Крем готов, он очень вкусный, похож на шоколадное мороженое. Разрезаем торт на 3 равные части. Делаем пропитку. 3 столовые ложки сгущенного молока смешиваем с 6 столовыми ложками кипяченой холодной воды. Собираем торт, пропитку и крем равномерно распределяем на все три коржа и немного крема вставляем для смазывания боков. С таким количеством пропитки торт получается в меру влажный. Верхний корж укладываем разрезом кверху, так он лучше пропитается. Отправляем торт в холодильник на 2-3 часа. После охлаждения достаем из формы и наносим крем на бока. Подровнять крем можно смоченным в холодной кипяченой воде ножом. Снова отправляем в холодильник где-то на час, а тем временем сделаем шоколадный ганаж. 150 грамм порубленного шоколада, черного или молочного, в зависимости от ваших предпочтений. Вливаем 120 миллилитров сливок 15% жирности и ставим на водяную баню. Периодически помешивая, увариваем, пока ганаш не станет густым и однородным. После чего снимаем с водяной бани, и оставляем остывать до слегка теплого состояния. На охлажденном тортике ганаш быстро застывает, поэтому его нужно оперативненько распределить. Сверху я притрусила кокосовой стружкой. Отправляем в холодильник на 20-30 минут до полного остывания. Ганаш хорошо застыл и не липнет к рукам. Можно пить чай с тортом. Он очень вкусный и очень шоколадный. А также просто готовится и, следуя рецепту, непременно получится. Приятного аппетита и до скорых встреч!